Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и ребята-разработчики выложили нам для выполнения новый новой и Вы можете получить один из двух обалденных, ребят, обалденных действительно камуфляжей легендарных. Один легендарный камуфляж на бабаху, который действительно обалденно смотрится. Из-за него я готов побороться. Мне очень нравится бабака в таком внешнем виде. И это действительно гораздо-гораздо круче, чем то, что у меня стоит сейчас в ангаре. Второй камуфляжик, который вы можете себе получить, также легендарный камуфляж. «Мушкетер» на «Бачатан-25Т». Доши, классно смотрится машинка и здесь выбор уже за вами кого вы чаще гоняете, ну и соответственно, кого из них вы хотите получить. Что необходимо сделать для того чтобы забрать один из этих камуфляжей? Вам необходимо в течение 5 дней сделать, точнее не так, за 5 дней отведенных вам на выполнение данного приказа вам надо сделать всего ничего, победить в 30 обычных боях на танках 10 уровня. И мне почему-то кажется, что особого труда это не составит, потому что в целом в целом, такое количество побед за 5 дней сделать можно абсолютно таки себе, даже спокойно. Чего, честно говоря, я вам и желаю. Желаю вам получить один из этих легендарных камуфляжей и особо не потеть над тем, чтобы их забрать. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, если вы за честные своевременные обзоры. Ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!